Она нам говорила, милые мои чада, мне вас очень жаль. Думать нужно о спасении, нельзя временно менять на вечное. Вы очень привыкли к своим местам теплым, к своей цивилизации, к своим квартирам, особенно живущим в Москве и больших городах. Немедленно покинуть. Сейчас вас ждут деревни. Целые пустующие дома, добротные, с печным отоплением, с родниками, с лесом хорошим, с угодьями Божьими, с травами. Господь вас там прокурует. Если вы до Рождества Христова не покинете, то вам будут трудности. Дома там под скопы. Ваши квартиры со временем будут стоить здесь копейки, за них никто ничего не даст. Это очень все быстро начнется. Она говорила, что Господь сюда соберет много не огорян, не сарацина, а вот как я поняла, азиат. Азиаты все. Москва будет полностью завалена. Тут столько погибнет людей, и все в наглой смерти. Под Москвой бушующее море. Я ей сказала, матушка, я была в Госдуме 8 лет и собирала круглый стол. И японцы нам объясняли, что два-полтора балла землетрясений Москва будет провалиться. Грунт в Москве не позволяет даже девятиэтажные здания. И она говорила, Господь всех не мог спасти. Покиньте немедленно. Так она резко неумолимо была. Позже я к ней ходил со своим депутатом Зоей Дмитриевной. Она все время ей говорила, минимум в радиусе 500 километров. Мы говорим, матушка, вот у меня есть, почти да мне уже продают землю по Святой Дороге, по Ярославской, у меня там друзья живут. Там Тарасовская есть, и чуть подальше Калистово. Она сказала, очень близко, даже около Лавры. От Лавры не останется камня на камне. Туда не надо, езжай дальше. Конкретно куда, она не сказала. «Служите молебны, Господь управит. Что невозможно человеку, возможно Богу. Я вас благословляю приложить максимум усилий». Точно так же все ее слова говорил преснопамятный ныне день его земного рождения Протеерей Николай, епископ Нектарий Гульянов. Сегодняшний день – вот он с девятого года был. Сегодня бы ему было сто лет. Батюшка никому скидки не делал. Только дальше. И очень многим много основлял вот в Псковщину. Вот где Валами и мы там у него были. Вот тот край. Но я когда сказала, он говорит, ну, батюшка Лерьян, ты прибивайся, Без пастыря очень трудно. И без единомышленников вы должны быть все, как кулак. Полное послушание, труд, молитва. <свят> Батюшка тоже давал очень горячее наставление. И я тоже говорил, вымаливайте правила схемонахини Антонии. Россия России кровью. Батюшка мне лично рассказывал, как к нему приходил государь Николай Александрович с государней. Александра Федоровна. Я сидела вот на тех двух камнях. И батюшка благословил написать икону Киксты. С этой иконой было много чудес и мудрости. Она должна восстановить славянские народы. Я постоянно говорю: батюшка, у тебя сколько священников приезжает, столько старостных мужей. Я писать иконы не умею. В это будет что делать? И если только вы поймете всю серьезность положения наших мирских властей, то и Господь еще продлит. Но он нужно воссоедини, воссоединить белорусов, малорусов, великорусов, сербов, греков, болгар и частично кого-то. Я приехал с этой иконой к нему вот сегодня, в день его 90-летия. Как раз Евсеей там молебну служил, часовинг только что осветили. Я ему привезла эту кону. Он говорит, ее нужно отдать пламенному, горячему священнику. Перед ней всегда должны идти молебны. Я говорю, батюшка, я не знаю такого, ты же лучше знаешь, возьмем. Это я тоже пока не знаю. Пусть она будет у тебя, читать тропарь Акапский. Я икону привезла домой. И нач... у меня такое смущение было, думаю, боже мой, он меня не знает, Ну как она может быть у меня? И я просил Царицу Небесную управить саму. Вдруг мне звонит батюшка срезания и говорит, Лидия, пойдем на прием, пойдем посетим батюшку Архимандрида Кирилла. Он наш земляк. Он с Касимом. Он с Михаилом но он косима всю жизнь прожил. Мы, я рада. И Романаху эту виналий, там Борисов, целая машина. Я приехала туда с Петром. А у Петра, у Пелаген Крестник, всегда чутью. Вот как какое мероприятие он вырастает тут как-то. То ему сообщает? И мы поехали. Коля Баринов, теперь он отец Николай, Роман этот Баринов, настоятель царственных мучеников в Рязани храма. Петр Григорьевич Лазунов, многогрешный я со святой иконой, с красивыми рушниками. Мы когда подошли к Киевскому вокзалу, последняя электричка пошла, и я заплакала. Я говорю, матушка, ну как же быть? Вдруг останавливается электричка, и я бежала так, что пятки сверкали. Только мы, последний вагон. Только мы заскочили, электричка поехала. Я поняла, что все не для моего ограниченного ума. Приехали, народ ждет бачу Кирилла. Он тогда был в силе, принимал многих с любовью, по-отечески. И вот мы только успели прочитать качестве все приложились к иконе, подъезжает рязанская мужчина. Ну, зашел его чадо, иеромонах Ильиналий, открывает нам врата, и меня такой радости благословляют эти первые царицы небесные. Мы идем туда. Батюшки Кирил приложился. Не зная слов батюшки Николая Гульянова, мне так показал, что они одним духом или как сообщаются, он повторил слово слово. Нужно два автобуса, только с точностями. Я только сказала, батюшка, ты благослови меня собирать деньги на восстанавливающие храмы. А он мне говорит, а к тем у тебя были родители? Я говорю, а при чем родители? Они уже почивщики. Папа, директор, школы, мама, учителя. Он говорит, а ты будешь, как они тебя благословляли, я благословляю. Помогать людям. Идти в храм, к вере, к стойкости. Сейчас нужна эта крепость будет. И вот он, эту икону, я ему хотела оставить. Говорит, нет. Вы только... Нужно побыстрее, боюсь, что вам что-то будет помехи. И темным силам это не делать. Он мне дал очень много книг, дал много шоколада, говорит, жизнь твоя будет дальше тяжелой. Я была тогда директором салона красоты и выкупила здание. Думала, что все, наконец, в центре Москвы метро Красный Прести. Он говорит, не ты про это забудь. Дал мне шоколадки, так говорит, подсластить твою жизнь. Все, что ну, он мне открыто не сказал, я бы тогда не поверила. Все потом это сбылось.